Чтобы залезть в цилиндры двигателя, покупаем шнурок с камерой. Желательно чем тоньше, тем лучше. На Алиэкспрессе или где кому угодно. Вот так он выглядит. Устанавливаем программу, подключаем к телефону. Берем эндоскоп, засовываем цилиндр. Извиняюсь за качество изображения, если что не так. Нужна определенная сноровка. Поршень. Лезем, видим поршень. Для того, чтобы посмотреть на зеркало, так как шнур мягкий, на шнур надо подвязывать проволочку вязальную, чтобы видеокамерой ударить о поршень, погнуть и тогда можно будет смотреть в бок. Вон мы видим выемки под клапана на поршне. Дим, вер, на, верни, на ну, сейчас, вот, вот сейчас, вот. Угу. Вот выемки под клапана. Машина ездила последние три раза на холостых по гаражам, так что поэтому поршни не прожжены, судить о состоянии не будем. Но это так, для осведомления, как пользоваться эндоскопом. Всем спасибо. Что, мы в wi можно? Серия номер два. Для того, чтобы придать поворотный для видеокамеры изгиб, чтобы заглянуть на стенки цилиндра. Взяли вязальную проволочку, примерно обмотали, сделали определенную жесткость. Сейчас будем пробовать. Могу попасть. Так, вот этот что-то погнулось Теперь приподнимай кверху Что мы видим? Подожди, Испачкалась может быть А вот цилиндр, нет? Ага, зеркало. Опа, а вот они, стоп, задир. затормози. Ризочки. Угу. Не знаю, будет видно, не будет. Раз, два, три. Попробую прокручивать. Четыре, пять, шесть. Ризочки есть. Задирами их не назовешь, но ризочки есть. Двигатель контрактный, пробег известен? Тысяч сто. Тысяч разговором продавца не был 80 где-то 60 80 тысяч а я еще 20 где-то проехал все понятно со средней компрессии 12 2 всем спасибо подержи так сейчас я попробую отключить вот такой вариант получаем то есть в принципе можно обойтись китайским эндоскопом с помощью проволоки, чтобы посмотреть на стенки цилиндра на наличие задиров. Всем спасибо.